Буэнос Диэс, братва Я один раз вновь взорит ваш экран Это значит, что у меня в рюкзаке Башка великана И Нам пора искать ведьму, чтобы эту самую бушку Оживить Поэтому усаживайте поудобнее Берите ништячки и погнали Это Гэта Вор Так быть, брат, лодку. Так, ну значит Бегом Ага, тунды хорошо. И куда мы направимся теперь? Вон там, за большой остаток Тора. Что интересного расскажешь?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 Или Чапая. Без окон, без дверцов, полная жопа огурцов. Срака. Вот я и говорю, что срака, а Фурманов все блядь, за ножницы залазил. Так, где там ведьмина хаза? Вода убыла. Когда змеи вылез. Да. Так. У? Ебаф? Ты меня сломаешь, падла. И А если не получится, Ладно. Башка великана на поясе, и мою хуй, как фляжка в армии болтается. Так, чё, чё пошло не так? Так, зажигание. Йопс. Так, дикая ка я его сзади открою, нахуй. Неплохо. Похоже на выход. <звы> Назад, Аси. Похоже, богам тут не рады. что мне подсказывает, что вот-вот, вот-вот будет палево по поводу того, что Кратос тоже из этих. Привет, Твоя здесь? Что это за имя? <связь> А вы ч, ху хуель ему пиздюка Я же мать! Да мне срать! Реально бежали, как я же мамки в песочницу. О. Избушка, избушка, стань к лесу передом, ко мне задом и чуть-чуть наклонись. <соценно> Отец, она здесь! Я очень-очень рад тебя видеть. Я знал, что ты жива. <соценно> Привет! Ой! А ты можешь оживить голову? А, я не очень понимаю, что. Погоди. Где ты это взял? Эти стрелы. Дай их мне. Быстро. Но это подарок. Делай, что тебе говорят. Это очень опасные стрелы, колдовские. Если найдешь еще уничтожих, понял? Ты меня понял или нет? Отвечай. Да, я понял. Если найду, уничтожу. Ох, зря. Очень хорошо. Прости. Если хочешь, возьми мои стрелы взамен. Они мне больше не нужны. за голова ты хоть сам понимаешь кто это ты убил его по его просьбе он сказал что ты его оживишь я а ты не ослышался пожалуйста неси его к столу Эмили.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 Ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу? Сын, мы уходим. Но... Живо. Не за что. Бум. Ебать, мой хуй. Ч ⁇ ж я сразу не подумал Нельзя что Я тебе ничему не научил. Она, же нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны.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 Конечно же, кроме меня. Правда? А то. И кстати, Йорманганд, блестящий собеседник, хотя по виду этого может и не скажешь. Ехуе! Че за дичь началась? Просто что они там в Сантамонике долбят. Я вот одного не понимаю. Когда, блять, кратос спалится? что он тоже из этих мимир почему фрея плюнула тебе в лицо нет говоря бальдри он утверждает что неуязвим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 Он хоть не сломался? <свист> Когда <свист> ж он, блядь, скажет про эти стрелы? Голован, как поговорить со змеем? На середине моста есть рок. Отнеси меня туда. Наконец-то! Это рок! <свист> <свист> Ну и мне жопы к этому самому развернуться или что? А, -а, а, вон она что, Михалыч? Фу, чейки срут! Хуя струя.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 смотреть на своего врага было еще неприятнее, чем терпеть Взял за холл статую. Нет. Нас Инфразвук. Ну, пожелайте мне удачи. Он меня помнит. Лай. Болезнует вам. И поможем. <рик> <рик> <рик> <рик> Любопытно. В чем дело? Э -э беспокоиться не о Что он делает? Направляет нас на верный путь. Слушай внимательно.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 А, он подумал, что вы друзья Одина. Прошу меня простить, никогда не говорил на древнем языке трезвым. Прям как у меня присутствует такая черта, когда конкретно так. Бухнувшая, ну. Как бы так сказать? Слишком бухим, я перехожу на английский. Такая же херня примерно. Я не говорил на этом языке трезвым. Голова на жопе. Голова жопой. Когда на Блять, надо чейку сбить попробовать. Что будет интересно? Хуй. Нам туда, к статуи угрибцов, а потом между ними.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 Они забрали три кости, милый Гульвик, и разбросали их по озеру. Принеси мне ее кости. Гульвик возьми. Слава, резец рядом За этими вратами. Отец, может все же поищем эти кости? Зачем? Ты не хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. Э, с вилкой. Собрались. Милая Гульвик, мир страдает без ее души. Хуярили. Сейчас резец достанем, будем потихоньку, наверное, скручиваться. А что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. <клышко> Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или напротив сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударит сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Только не говорит, что мне сейчас предстоит махаться еще и с ним.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 зверь убьем его вместе приготовься ну вот и же колбащик Боюсь заперта магией. Сейчас, короче, найдем методу это вскрыть и будем скручивать. Вот а перснюгу оказывается можно повернуть ебать на хуй фляжка говорящая, блядь. Что стало с О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Так, а ну-ка. А, это дохлик. ой ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой, -ой. серебришка надо спиздить. Тихо, украинская ночно сало надо перепрятать. птс. Вот он! Найди кончик реста. В нем вся магия. пс тудей. пс Соберись! Отец, я готов! Берегись. Ну ладно, сделаем еще небольшую. Сзади. Так, ледяную древнюю, говоришь? Chalk. Ага. Все в так, ну пойти потоптаться. Был древний, не и нету. Где тут? Так, а где ты кристалл-то увидел? Пиздюк. Ч-ч-ч правильно. Спасибо всем, кто присутствовал. Лоис, Пиписька. и до скорого, Надеюсь, братва.